Михаил, как отличить токсичного человека от человека, у которого преобладает критический тип мышления? Отличить этих людей очень легко. Нужно задать себе вопрос, какие интересы они преследуют. Если это личные интересы, это скорее более токсичный человек. Если интересы команды, компании, отдела или клиентов, это человек с критическим мышлением. Люди, которые с токсичным мышлением, они хотят сохранить свой статус-кво, сохранить свое тепленькое болото, не напрягаться, либо у них есть какие-то свои личные интересы, более высокая заработная плата или еще что-то. А человек с критическим мышлением, он хочет сделать лучше для компании, для клиентов, он заботится о бизнесе. Поэтому, отвечая на вопрос, какие интересы он преследует, вы легко найдете ответ кри кри с критическим он мышлением или токсичный. Как понять, что в твоей команде есть неформальный лидер? Неформального лидера понять легко. Он будет говорить о том, что думают ваши сотрудники. Он не будет говорить, что я считаю, я хочу. Он будет говорить, люди говорят, вся команда считает, все хотят. Но что интересно, скорее всего, за этими словами будут стоять его личные интересы. Поэтому определяйте неформальных лидеров, убирайте вот эти вот слова «команда», «люди» и прочее. Обращайтесь к нему как к конкретному человеку. Если хотите говорить с командой, говорите с командой напрямую. А как понять, какое влияние неформальный лидер оказывает на команду, на результаты команды? Неформальные лидеры могут преследовать как свои личные интересы, так и интересы команды. Здесь зависит от того, какую позицию занимаете вы. Если неформальный лидер чувствует, что вы вредите бизнесу, то он будет стремиться наоборот помочь компании, отстоять интересы компании. Если вы уверены, что вы работаете правильно в интересах бизнеса, в интересах команды, и вам мешает неформальный лидер, там, скорее всего, есть личные интересы, нужно с этим работать, и нужно его личные интересы выносить за пределы вашего взаимодействия. Задайте себе вопрос, этот неформальный лидер он со знаком плюс или со знаком минус для вас и для команды? Если со знаком минус, то нужно его менять. Да? Нужно либо убирать его лидерство неформальность, неформально, либо увольнять. Если со знаком плюс, смотрите, как он может вам помогать и просто задействуйте его для решения разных задач. Ди делегируйте, делайте заместителем, пусть вам это помогает. Сейчас есть мнение, что в команду лучше нанимать людей, руководителю, с которыми ему комфортно работать, а во вторую очередь обращать внимание на компетенции и профессионализм. Что вы думаете по этому поводу? При наеме сотрудников команду я бы рекомендовал обращать на две части. первое – это таланты человека, второе – это ценности, которые он разделяет. Ценности однозначно должны совпадать с вашими ценностями, иначе вам будет сложно с ним работать. Если вы за открытой коммуникацией, а он за коммуникацией за спиной, то у вас будут постоянные конфликты. Поэтому нужно определить для себя 3, 4, 5 ключевых ценностей, которые для вас важны, оценивать это в кандидатах и нанимать тех, кто эти ценности разделяет. Таланты, таланты для каждой должности, они разные. Здесь нужно понимать, для какой должности какие таланты ключевые и обращать внимание на эти таланты в большей степени, чем на опыт человека. Как разобраться в личностных качествах человека на собеседовании и понять, что он ведет себя искренним? Действительно, это, наверное, одна из самых главных проблем hr в которые проводят собеседования, и сходу определить это сложно. Но есть несколько инструментов, которые помогают. Первое – это проверка рекомендаций, когда вы общаетесь с прошлыми коллегами человека, и они говорят на самом деле, кто он такой. Второе – это когда вы задаете конкретные вопросы о прошлом опыте и о прошлом поведении. То есть вы не оцениваете, как он хорошо коммуницирует или как он хорошо вызывает доверие, а просите привести пример, как он в прошлом, добивался результата через доверие, через коммуникацию и оценивайте его прошлое поведение. И третье – это какой-то тест, который вы можете ему дать, где он сможет свои навыки проявить. То есть какое-то тестовое задание, которое потребует от него усилий, и демонстрации тех компетенций, которые вы хотите оценить. Например, когда мы подбираем CTO, Chief Technical Officer, мы даем вам тестовое задание, которое состоит из реальных кейсов, которые им нужно решать. Мы им говорим, вы можете общаться с нашими лидами команд для того, чтобы собрать больше информации. И в ходе выполнения этого тестового задания, их умение договариваться, задавать вопросы, устанавливать отношения, копать вглубь, они будут демонстрироваться, потому что иначе они не соберут нужную информацию и не смогут успешно выполнить тесты задание.